Друзья, всем привет! Это Днепропетровск бывший, сейчас Днепр. Но как бы не назвали, как не работали коммунальные службы, так и не работают. Вчера целый день у нас шел снег. Потом шла крупа. Потом... Потом... Э, после обеда проезжала техника снегоуборочная с поднятым ковшом. Это типа, вы меня увидели, дайте денег, я уберу. Сегодня... Ну, я думаю, что городские службы отчитали, что они прогнали снегоуборочную технику. Только что выталкивали две машины с нашего сектора. И теперь гребемся мы. Благо, люди все могут взять лопатки. Но, короче, короче, наша служба, как всегда, как всегда. Главное, что проехал, поднял ковш, хотел денег. Выбраться не можем, сейчас будем пробовать. Филатову хочу отправить. Говорят, вчера проезжал, снегоуборочная техника проезжала и поднял ковш, чтобы его все увидели. По GPS, наверное, показал, что он проехал наш поселок. Вот, все везде проехал, но дайте денег. А Валетка хочет туда на Он пробовал и туда, и сюда. Да, да, да, да. А там у него все засыпано Ну он лопату взял, он разгребет. Не, не работают коммунальные, это будем работать мы. А что сделаешь? Они деньги только берут.